У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Каннет Копланд, и вы уже должны знать, что это профессор Грег Стивенс. И мы много говорили о Завете. Сегодня, на этой и на следующей неделе, мы будем говорить о партнерах по Завету. Знаешь, Грег, очень, очень давно, в 80-е годы, Кстати, добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. И моя замечательная жена Глория здесь. Аминь. Слава Богу. Мы были в Палм-Спрингс с моим отцом вере Орлом Робертсом. И перед тем, как мы отправились ложиться спать, тот вечер он сказал мы завтра встанем рано я хочу чтобы ты помог мне написать мое партнерское письмо я был в восторге потому что я помнил первое партнерское собрание на котором присутствовал и послание которое я услышал на нем перевернуло мою жизнь И в тот день брат Робертс вложил кое-что в меня. Он бросил в меня свою Библию и спросил, что это? Я ответил, это Слово Божье, это Библия. И он просто бросил ее вот в меня. Да. Он запустил ее по столу прямо мне в грудь. Он сказал, это послание, и они сегодня так же помазаны, Конечно. как и в тот день, когда да. были написаны. Затем... Я вернулся домой, поговорил с Глорией о партнерстве с Орелом Робертсом за 10 долларов в месяц. И она спросила, а где же мы возьмем 10 долларов в месяц? И очень сильно повлияло на мою жизнь записанное в да, первой Царств. Откройте, пожалуйста, 31 главу, и мы рассмотрим это все дальше. Вот для чего он здесь находится. И для тех из вас, кто не знает о профессоре Греге Стивенсе, он первый наставник по теме завета В нашем колледже. И он очень много провел времени в Ветхом Завете. И очень хорошо понимает Завет. И мы воспользуемся его знаниями в Иврите и многими годами изучения этой темы. В 31 главе первой царств. 30 главе в 30 главе извините 30 глава первый царств 21 стих и пришел давид к тем 200 человек которые не были в силах идти за ним и которых он оставил у потока Васор.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 Но вы мои партнеры. Да, сэр. И все, что у меня есть, равным образом разделяете и вы. Верно. И, конечно же, мои партнеры слышали, как я проповедовал об этом. Например, мы с Глорией проповедуем и учим, проповедуем об исцелении и так далее. Но каждый человек, который приходит в Царство Божье через наше служение, наши партнеры получают за это такую да, же награду. Здесь говорится, что это стало правилами, законом для Израиля. Это не для нас. Нет, это не так. Давид — часть этого завета. Иисус пришел через род Давида. Я во Христе Иисусе, поэтому это правило — часть Верно. нас. Мы соединены воедино. Павел именно говорит об этом. Мы поговорим об этом позже. Но поскольку вы были партнером Орелла Робертса, а я партнер с вами, это соединяет меня с вашим партнерством с Ореллом Робертсом. Верно. Потому что оно не закончилось. Верно. Мы продолжаем поддерживать да, Ричарда. Многими, многими способами. Поскольку я партнер с вами, я также духовно все это получаю. Что если бы вы не стали партнером Орелла Робертса за 10 долларов в месяц? Это партнерство благословило вас. Есть принцип, который вы должны узнать из Библии. Благословение приходит через связь, и Отец знает это. И Он хочет, чтобы мы были соединены в одно. Вся история искупления основана на Завете. Абсолютно вся. То же самое Господь сказал мне. Он сказал, они не просто партнеры, они партнеры по Завету. И он сказал, «Ты должен посвятить себя писать им письмо каждый месяц, начиная с этого месяца. И ты должен посвятить себя каждый день молиться за них». И, Грег, знаешь, когда мы садимся за стол, молимся и принимаем благословение Господне над нашей едой, я молюсь за своих партнеров. Это завет. И я полностью связан да, сэр. этим заветом. Я да. дал обетование завета моим партнерам. Оно такое же сильное, как и брачный завет. Да. Так оно и есть. Все, что есть в Библии, держится на этом завете. Все искупление. И помните, что говорится об Иисусе, что кость его не сокрушится. Этот завет не может быть нарушен. Это основание, на котором находится все. Бог сохранил мир через Ноя. Он инициировал искупление через Авраама. Он создал Израиль через Моисея. Он пообещал царя через пастуха Давида, и этим царем стал Иисус. Он исполнил каждое из обетований завета в нем. Поэтому мы настолько же люди завета, как и Давид в той истории. Верно. Конечно. И вы должны иметь это понимание в своей жизни. Я очень благословлен. Моя семья, поскольку я партнер с миссией Кеннета Копленда, мы очень благословлены. Но это также связывает меня с Оралом Робертсом, это также связывает меня со всеми другими служениями, которые поддерживают это служение. Поскольку на небесах именно так они видят это. Они не рассматривают это так. Ну, вы только партнер с этим человеком или с тем человеком. Нет, мы соединены в одно. Вот почему Давид знал, что ему нужно благословить людей, которые остались при обозе. Точно так же, армия не может двигаться вперед без обеспечения. Верно. И вот что вам нужно помнить. В армии это называется тыловым обеспечением. Это включает в себя все. Еду, обеспечение, все. В данном случае это были стада. Они шли вместе с ними. Они шли и во время длительных переходов. Верно. Они не хотели потопить тех домашних животных в потоке, в ручье. И те люди заботились о стадах, они смотрели за животными во время переходов. Они слишком ослабели. Они не могли идти дальше. Поэтому Давид сказал: Вы оставайтесь здесь и заботьтесь обо всем этом. Заботьтесь о стадах, заботьтесь о делах, заботьтесь о тыловом обеспечении нашей армии. Пока мы пойдем на войну. Аминь. Абсолютно верно. Это был не поток, это была. Река. Было время в году, когда вода поднималась и было сильное течение. В зависимости от того, что они переходили, есть одна секция, в которую легче перейти. Сегодня вы можете увидеть в Израиле подвесной мост. Вы можете увидеть его. А вот и фотография Изображение этого моста. Этого моста. Вы можете увидеть, на какой уровень поднимается вода. С одной стороны пустыня, а с другой стороны нет. Но если вы посмотрите, то вы увидите, что мост длиною футбольное поле. Это не какая-то маленькая часть, но внизу есть вода и камни. Если вы преследуете врага, где лучше всего сделать засаду? Вот здесь. Да, там, где вы застрянете. Где вы застрянете и попадете в ловушку. С другой стороны, если вы пойдете на юг вдоль этого потока, то поток Вассор приведет к врагу. Там отвесные скалы. Поэтому самое логичное место для перехода там. Но у них есть лидер. Я не знаю, смогут ли они показать вам дождь в наше время. Вот оно. Это современный мост. Посмотрите, что происходит, когда река переполнена. Боже мой. Она наполняет этот овраг. Все наполнено водой. Да. Поэтому перейти было нелегко, и мы поговорим еще об этом последующие дни. Но они шли целых три дня, прежде чем прийти к этому месту. Прежде чем прийти сюда. Прежде чем это произошло. Прежде, да? чем это произошло, Верно. поэтому они уже были уставши. им опять приходится делать и это. И им опять приходится делать это. В притчах 13.20, говоря о Завете, сказано, «А кто общается с мудрыми, будет мудр». Важно, с кем вы общаетесь и с кем вы соединены. Это очень сильно повлияет на вашу жизнь благодаря партнерскому завету, Брат Копленд. И начиная с первой главы Бытия, когда Бог сказал, Он говорил на протяжении шести дней, и все было хорошо. Он работал над сотворением. Когда Он создал это, когда Он создавал это, все, Он работал один. Затем Он привел человека, и Адам тоже начал кое-что делать. Бог установил партнерский завет. Именно так. Теперь человек в завете с Богом, и Бог сказал, что все созданное им было хорошим. Он никогда не менял это. Партнерский завет с человеком был хорошим. Именно этого Бог ожидает от нас. Бог всегда да. использовал людей. И я хочу сказать, что для того, чтобы искупить людей, Он стал человеком. Да. И этим человеком был да, Иисус. Сэр. Все эти заветы соединились в нем. Да. Когда вы смотрите на Иосифа, на дом, он вошел в дом Патифары, Великое Благословение пришло вместе с ним в этот дом, и с ним произошло там что-то плохое, он оказался в тюрьме. И дальше вы видите, что он спасает два народа, свой собственный народ и Египет. Когда Иаков вернулся к своей семье, Лаван, его тесть сказал, «Пожалуйста, мне это нравится. Пожалуйста, останься, потому что я вижу, что Господь благословил меня благодаря тебе». Это партнерский завет. Да. Именно так он действует. Да. Благодаря завету, который был у Якова через Авраама и Исаака, Якова, Лаван осознал. И Лаван обращался с Иаковом плохо, но Лаван понял. Благодаря тебе... Поэтому, пожалуйста, останься. Благодаря тебе я благословлен. И я верю, брат Коупленд, что когда мы придем на небеса... Там, где есть да это благословение, вам нужно стать партнером. Был партнер в благословении Господне. Верно. Начиная с Эдемского сада. И когда вы приходите к книге Исаии, где говорится о завете Божьего благословения, это Эдемский да, завет. Да, сэр. Посмотрите на Авраама, который родил вас на скалу, из которой вы были иссечены. И это благословение постоянно действовало, пока не пришло к своей кульминации в одном человеке на земле. Его имя Иисус. Да. И мы во Христе. Поэтому в третьей главе послания к Галатам говорится, «Проклят всякие, повешенные на древе». Благословение Господне. Это благословение Авраама, чтобы оно могло прийти на язычников. Поэтому мы ходим в этом благословении. Вот почему мы в одном завете. Да. Вот почему мы стали партнерами, чтобы сделать именно то, что сказал Давид. Там были люди, которые пытались уговорить его не благословлять тех, кто остался при обозе. Давид сказал, «Нет, так быть не может». «Нет, нет, поскольку Бог отдал врагов в наши руки». Именно так он сказал. Если вы посмотрите на Авраама, есть еще один пример, который мы будем рассматривать на этой неделе, говоря о Завете Благословения. И Бог сказал, «Я не могу сделать то, что мы собираемся делать, не сказав вначале моему другу Аврааму о том, что будет с Содомом и Гоморой». Да, сэр. Друзья, он стал другом. Это язык завета. В послании Иакова это записано yeah. с большой буквы. Он друг Божий по завету. Он его друг. Мы используем слово друг слишком легкомысленно. Но друг по завету это друг который ближе, чем брат. Аминь. И помните, почему это названо Словом Божьим? Потому что это Его клятва. Это завет, который Он установил. Он Бог, устанавливающий завет. Слава Богу. В Новом Завете говорится, новый завет с лучшими обетованиями, потому что он исполнился в Иисусе. Мы вернулись к тому, где были с самого да. начала. Он нашел путь. Мы упали, и затем он вернул нас туда, где мы когда-то были. Была большая ловушка, установленная там для Давида. И если вы не знаете, что там было, вы неправильно поймете происходящее. Давид жил вместе, месте, которое называлось Секелаг. Можете посмотреть в 30 главе Первой Царств, с чего это все началось. В третий день, после того, как Давид, первый стих, и люди его пошли в Секелаг, а Маликитяне напали с юга на Секелаг, и взяли Секелаг и сожгли его огнем. Вот почему они погнались за ними. Да. И вы должны понимать, кто такие Амаликитяне. Что имеется в виду, когда говорится о третьем дне? Давид не был в городе. Его сильные воины, 600 из них, не были в городе. Все, кто остался там, это были пожилые люди, женщины и дети, когда пришли Амаликитяне. Где же был Давид? Почему он был там, где он был? Что произошло? Когда мы начнем говорить об этом, вы увидите всю картину. И я знаю, что наше время сегодня заканчивается, но вы увидите всю эту картину. Если вы вернетесь с 28 главе, позвольте мне показать вам ситуацию, в которой оказался Давид. В 1 Царств 28 главе 3 стихе говорится, «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне». Пророк Самуил был также судьей, последним судьей Израиля, и он умер. Поэтому духовного покрывала царя Саула и Давида больше не было. И вы увидите, какие принимаются решения людьми, у которых не осталось духовного покрывала Завета в виде такого человека в их жизни. Теперь никто не мог говорить в жизнь Давида, никто не мог говорить в жизнь Подумав Саула. Подумывай о том, что Давид не знал всего. Он не знал Верно. о том, что Самуил был последним судьей. Да. И в то время знал ли он, что Самуил умер? Да, знал. Я верю, что он знал на основании записанного в 28 главе. И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне. Да. Поэтому он знал. он знал. что Самуил умер. Но Самуил был тем, кто помазал его на царя. В то время Давид был помазан на царство. Он поразил Голиафа-филистимлянина, и он убежал от Саула. И что интересно... Давид жил в Секелаге. Секелаг в то время не был частью Израиля. Он находился за пределами Израиля. Секелаг — это филистимский город. Люди, которые были его врагами, которых уничтожал Давид, теперь он живет в их городе. Он живет с филистимлянами. У него больше нет духовного покрытия. Он убежал от Саула, и он собирается выступить с филистимлянами, чтобы атаковать Саула. И поэтому он не был дома, когда пришли амаликитяне и захватили всех женщин и детей. И по этой причине Давид погнался за ними, они перешли тот поток, и из-за этого все произошло. Это была ловушка сатаны, чтобы Давид проиграл в той ситуации. Это была хорошо подготовленная ловушка, чтобы убрать Давида, прежде чем Давид стал царем поскольку в стране был переходной период от времени судей к времени царей. Пророчествовалось, что от Давида произойдет Мессия. Верно. Поэтому, если он сможет убрать Давида, прежде чем тот стал царем, для него это было жизненно важно. И он атаковал его когда? Когда у Давида не было священника, партнера по Завету, который мог бы говорить в его жизни. Верно. Вот почему отношение партнерства по Завету так важно. Вам нужно покрытие. Мне нужно покрытие. Вам нужно. Каждому нужно. Да. Вы должны быть соединены. Всем нужно. Да, сэр. Я нуждаюсь в том партнерском письме, да. которое вы рассылаете каждый месяц. Я нуждаюсь в этой передаче. Особенно в то время, в которое мы живем. Сейчас даже больше, чем раньше. В Откровении говорится, что Иисус сделал вас царями и священниками. И вы живете соответственно. Вы царь. Но вам нужен священник, который будет говорить вашу жизнь. Нам нужно это партнерство. И вы увидите, как это действовало в жизни Давида и что произошло с ним. Вы увидите то же самое в Аврааме. Авраам вернулся с войны и встретил Мелхиседека. И поднял свою руку. Да. И поклялся, что все, что у него есть, пришло от Бога. Да. И Давид сделает то же самое. Бог дал нам это. Мы благословим тех, кто не пошел дальше. Хвала Богу. Аминь. Да. Авраам сказал, «Я поднимаю руку мою к Богу». Чтобы никто не сказал, что какой-то человек сделал Авраама богатым, но что это... Сделал только Бог всемогущий. Как? Посредством партнерских отношений И сделал то же самое, и мы уже читали об этом в 30 главе. Наше время. Время стекло. Аминь. Давай, Джереми, помоги нам. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и перейдем к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим тебя сегодня за твое слово, за слово живого Бога, за обетование всемогущего Бога, Бога, эль и мы благодарим Тебя за них, и мы прославляем Тебя за них во имя Иисуса сегодня. И мы благодарим Тебя за всех наших партнеров по всему да, миру. Слава Богу. Благословен Господь. И верой мы говорим, у нас есть миллион, да, партнеров. миллион партнеров. Слава Богу. Поскольку Ты пообещал это, и мы приняли это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Прежде чем Грег продолжит говорить дальше, вспомните о Давиде, человеке, который больше всех знал и помнил о своем завете с Богом еще будучи подростком. Ведь не слова Голиафа пугали людей, а его да. размер. Он был под 4 метра ростом, примерно так. Он был огромным человеком. Но Давид видел то же самое, что видели и они. Он сказал, ну и что? И затем он сказал Голиафу, сегодня... Да. «Сегодня Господь отдаст тебя в мои руки. Я убью тебя сегодня». Он говорил это. Да, «Я убью тебя сегодня», а не на следующей неделе. «Я убью тебя сегодня». Но он сказал Саулу, «Этот необрезанный». Это завет. Да. У этого необрезанного филистимлянина нет завета с Богом. У льва и медведя, которых я убивал голыми руками, тоже не было завета с Богом. И в чем разница? Для Давида разницы не было. Я убью его, поэтому не беспокойся об этом. Аминь. Именно так Давид сказал. Верно. И он сказал, я иду против тебя во имя Господа Саваофа, предводителя ангельских армий божьих. Верно. Верно. Совершенно верно. Он подключил туда ангелов. В его завете принимали участие ангелы, и эти ангелы позаботились о том, чтобы Давид хорошенько взмахнул. Они направляли ее. Позвольте мне сказать вам следующее. Единственное место вот здесь. Единственная точка, и он попал в нее. Верно. Затем он взобрался на него и взял его меч и отрубил Да, потому что его он выступил голову. против него с прощой, а не смещом. Верно. Он выступил против него с прощой и камнями, которые подобрал в ручье. И заветом. И заветом. Вот как он вышел против него. Он выступил против него да. со словом. Он сказал своим братьям – «Не слова ли это? На иврите это означает. Разве нет слова? Разве никто не стоит на слове? И Давид выступил против него? Его слово было его оружием. Ты выступаешь против меня с оружием, а я выступаю против тебя с заветом. Да, и камнем. Это вера и соответствующие Совершенно действия. Совершенно верно. Он сказал это, поверил этому в своем сердце, и затем убил Голиафа. Верно. И после этого женщины пели о Давиде такие песни. Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч. Даже в то время никто не знал о том, что Давид побеждал медведя и льва. Он просто хранил это в своем сердце. Это было первое место, где он рассказал эти истории, то есть, когда стоял перед царем. И вы помните, что позже Саул был в его руках, и Давид не убил его. Mm -hmm. Он, он сказал, «Я не могу сделать это благодаря завету. Я не могу коснуться Божьего помазанника». Верно. Этот парень знал то, что сегодня телу Христа надо знать, как никогда раньше. Не прикасайтесь к Божьим помазанникам, даже если вы не согласны. Не говорите ничего. Не позволяйте, чтобы это выходило из ваших уст. Давид сказал, я не должен был даже отрезать край твоей одежды. Я не должен был позволить этому произойти. И Давид понимал это. Знаешь, Грег, брат Хейген пережил однажды встречу с Иисусом, когда Дух Святой взял его на небеса. Да, сэр. И он сказал, когда впервые летел на самолете, я это уже переживал, я уже переживал это, потому что мы летели через тучи. Но Иисус сказал ему, ты должен будешь рассказать людям о том, что видел меня. И ты должен будешь сказать людям, что я положил свой палец на твои ладони. И брат Хейген сказал Иисусу следующее. Меня за это будут критиковать. Так и было. Да. И он сказал, что глаза Иисуса блеснули огнем. Иисус спросил, «Кто призвал тебя?» Он ответил, «Ты». «Тогда подчиняйся мне». Они понесут наказание за то, что критикуют тебя. Да, сэр. «Кто призвал меня проповедовать преуспевание, Иисус?» верно и я не критикую и многие люди критиковали да. нас и всячески оскорбляли нас но меня это не волнует когда-то волновало но господь исправил меня да, сэр поэтому меня это больше не интересует. Преследование волнует. направлено не против вас, а против Иисуса. Так верно, сказал верно. Иисус. Он так сказал, это из-за меня. И однажды им придется. Фундаментальные принципы доктрин Христа или суды их да, сэр. Несколько? Да, сэр. Да, сэр. Когда я был с братом Хейгеном, последний раз я был с ним в 2003 году. Мы были посторами в Калифорнии, и он приехал в церковь Эда Ди Фрейда. Да. В городе Муриэта. И сейчас он на небесах. Тогда он приехал... Мы разговаривали с ним, и кто-то задал ему вопрос. Это было во время обеда. Один из присутствующих спросил, «Брат Хэггин, все эти служения, которые появились благодаря вашему учению, вы учили их вере. Все они сегодня больше, чем ваши, и, конечно же, сказали о вас и о других». И я помню, как Брат Хэггин замолчал и ответил, «Аминь». Он сказал, «Я посеял хорошие семена». Да. Вы не могли заставить его сказать что-то негативное. Никогда. Ни о ком, потому что он научился этому. Он научился да. этому, и это тот принцип, который Давид так хорошо понимал. Я даже не должен был отрывать край его одежды. Я же прикоснулся к царю. Я должен молиться да. за лидеров своей страны, чтобы жить мирно на земле. И это часть чести. Чести завета. Да. Поэтому, когда вы смотрите на это сейчас с точки зрения Завета, мы говорили о том, что Давид дал добычу каждому. Но как это все произошло? Если вы не против, давайте откроем 28 главу, первую царств, 28 главу, где в третьем стихе говорится, «И умер Самуил». Но посмотрите на записанное в первом стихе. «В то время филистимляне — это тот народ, из которого происходил Голиаф». Верно. которого победил Давид. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, это их царь, «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». У Давида было 600 человек. И сказал Давид Анхусу, «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». То есть, я знаю, что я могу сделать. Ты увидишь то, что я сделал с Голиафом. Он говорил царю филистимлян, ты знаешь, что я могу сделать. Ты видел это. Я отрубил ему голову. И здесь говорится. Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. Посмотрите, что сказал царь. Я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. Самый умер. Здесь говорится о том, что филистимляне начали готовиться к сражению. И дальше, в 29 главе, Первое царство, 29, «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника, что в Израиле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади Санхусом». Третий стих 29 главы. «И говорили князья филистимские, что это за евреи, Анхус отвечал князям филистимским. Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года. Итак, Давид жил в филистимском городе. Он присоединился к филистимскому царю. Давид напоминает ему, ты видел? «Ты знаешь, что я могу сделать. Я пойду на битву с тобой». Он собирался идти на войну с Израилем. Они собирались воевать с Саулом. Вот как далеко отошел Давид на момент смерти Самуила. Он собирался стать партнером филистимского царя, хотя раньше убил Галиафа, который выступал против Саула. Давид знал, что он будет царем, но он собирался стать им по плоти, потому что у него не было духовного покрытия. Саул умер. Точнее, Самуил умер. И это происходит в Израиле. Это уже не на юге, где находится поток Вассор. Это уже в долине Израиль, в Галилее. Долина Израиль это место, где произойдет Армагеддонское сражение. То есть он далеко от того места. И теперь мы подходим к 30 главе 1 Царств, который начали вчера. В третий день после того, как Давид и его люди пошли, первый стих в Секелаг, и говорили князья филистимские, что это за евреи. Они боялись их. «Мы пойдем на сражение с Саулом, а Давид выступит против нас». И тогда Давид понял, «Минуточку, я же буду воевать против...» Потому что там был Ионофан Это мой брат по завету. «Я не могу воевать против него. Давид пойдет против нас». Они сказали, «Отправь этого человека отсюда». Они отправили Давида и его людей, а сами ушли. И когда вы читаете это, вы увидите, что они ушли на следующее утро. И вот 29 глава, 1 царств, 29, 11 стих. «И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую». А филистимляне пошли на войну в Израиль. Они пошли на север. Люди Давида встали утром, потому что филистимляне сказали, мы не хотим, чтобы эти евреи шли с нами. Мы не хотим, чтобы с нами был Давид, потому что он пойдет против нас в этом сражении. Давид остался со своими людьми, им понадобилось три дня, чтобы вернуться в Секелак. Когда они вернулись в Секелак, они увидели все, что произошло. Город был атакован, пока их не было. Поэтому Давид жил в неправильном месте, вступил в партнерство с неправильными людьми. И он находился в неправильном месте, и все его люди пострадали. Их жены захвачены в плен. У них все забрали. Забрали все, что было в Секелаге. И дальше мы видим, как Давид переходит тот поток в Оссор и преследует их. Но опять-таки Самуил умер. В Израиле нет духовного лидера. Поэтому Давид не знает, что делать. И вот он делает кое-что интересное. Здесь в 30 главе говорится. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, и так брат Копленд, они три дня шли из-за расположение филистимской армии, чтобы вернуться домой и понять, что их обокрали в то время, когда они отправились на войну. Они уставшие, и здесь говорится. «И взяли Сикелаг и сожгли его огнем. Это сделали амаликитяне»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 Это просто сокрушило его. Когда они вернулись из Израиля, ничего не было. Эти люди служили Давиду. Они воевали вместе с Давидом, они жили вместе с Давидом. И это наша плата. Вот что мы получили. Но они стояли на пороге благословения. И Давид понял свою ошибку. В этой главе говорится о том, что его люди были готовы побить Давида камнями. Да, они хотели убить они его. Они повернулись против него. «Я следовал за тобой, и посмотри, что произошло». И что сделал Давид? Вы увидите, что он сделал. Шестой стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждое сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего и сказал Давид священнику». Он говорит, «Принеси мне ефод». И принес авиафар ефод к Давиду. Ефод — это то, что носит священник. Самуила не было рядом, не было священника, не было никого, но он смело надел на себя ефод и предстал перед Господом. Ефод — это была нагрудная пластина, которую носил священник, часть его святого убранства, и через него Господь говорил к нему, «Он носил на Эфоде все колена Израилевы. Давид скоро станет царем Израиля». А царь, с которым он собирался воевать, это тот, которому он служил вместе со своим кровным братом Иоаннафаном. И вот он предстает перед Господом, надевает на себя Ифод, и он носит на нем все племена Израиля. Он из племени Иуды. Но он этим говорит, «Бог, я прихожу к тебе от имени всех племен. Мне нужна помощь». И Бог говорит с ними и отвечает ему. Давид спрашивает, что мне делать? Преследуй. Преследуй. Бог говорит ему, ищи их, как бы мы сказали в Техасе. Я учусь говорить по-техасски. Ищи их. И он начинает преследовать их. Но вначале он вопросил Господа. Он укрепился в Ты Гонишь и отнимешь, сказал Бог. Ты восстановишь все. И это слово, на основании которого он действует. Да. Дальше. Его завет с Богом. Например, «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности, путей того, как и что делает Он, и все это приложится вам». Это сказал да. Иисус. Я беру это как это завет. завет. Это завет. Глория приняла это как завет в то время, когда у нас ничего не было. И именно тогда она родилась свыше. Она выросла в церкви, где никогда не употребляли эту фразу. Она ничего не знала о рождении свыше. А я в то время искал работу. Я сильно испортил свою жизнь, но моя мама многие годы молилась за меня. И, конечно же, она молилась за Глорию. У моей мамы был завет да. с Богом, и он был основан на записанном в 1 Петра 5 главе. И она сказала, что однажды она просто швырнула свою Библию на кухонный стол. Она сказала, я молилась за него, как только могла. Если он пойдет в ад, Господь, это будет твоя вина, а не моя. На следующей неделе спаслась Глория. Я спасся через две недели. Потому что Глория сказала Господу, мне нужны эти вещи. Господь, возьми мою жизнь и сделай с ней что -то. И Он сделал. И Он сделал. Поэтому все эти вещи становятся понятными, когда вы помните об отношениях Завета с Богом. И у меня есть отношение Завета с Глорией, у тебя есть отношение Завета с Мишель, аминь. Синти, у тебя есть отношения Завета с Джо и так далее и тому подобное. Я очень хорошо помню о моем завете с Глорией. Я постоянно думаю об этом, потому что я постоянно верно. думаю о ней. Именно Глория изменила мою жизнь. Я ищу возможности благословить ее. Да, верно, поскольку я в кровном завете с ней, в крови Иисуса. Верно. «Все, что Давид делал до этого момента, было сделано по плоти. Я буду сотрудничать с ним, чтобы попасть туда, где мне нужно быть». Он вычислил это для себя. «Я все сделаю, все, что нужно, я разберусь с ним». И затем он дошел до того, что все было очень плохо, потому что он ушел. Давид оказался в неправильном месте в неправильное время. И он даже жил на неправильном месте. Он жил с филистимлянами. Это напоминает мне Лота, который жил в Содоме. Авраам решил, я не буду так жить, я буду на том месте, где я должен быть. И когда вы находитесь на правильном месте, ничего плохого не произойдет. Но Давид сделал одну правильную вещь. Ищите прежде всего Царствие Божие. Он вопросил Господа, я все напутал, мне нужна помощь. Что ты хочешь, чтобы я делал? Мне идти за ними? Что ты хочешь, чтобы есть я ссылка, делал? ссылка, в которой говорится, что когда его люди были готовы побить его камнями, они были наполнены да? горечью в их сердце. Была горечь по отношению к Давиду. Да. Их сердца растаяли. Они да. были истощены. Да. Я служил тебе все это время, и посмотри, к чему это привело. Нельзя позволять своему сердцу наполняться горечью по отношению к вашему партнеру по завету, к вашему служению, к тому покрытию, которое у вас есть. Вы не Нет. можете позволить горечи уйти в вас. Вообще. Нельзя ее допускать. Что сказал Иисус? Молитесь за да. своих врагов. Молитесь за тех, кто использует вас и гонит вас. Верно. Потому что они фактически выступают против Него. Верно. Совершенно верно. Да. Вспомните о служении Иисуса. Однажды все ученики оставили Его. Он посмотрел на 12 апостолов и сказал, а как насчет вас, ребята? Вы остаетесь или уходите? Мне нужно знать. Они ответили, куда нам идти? Да, они думали об этом. Конечно, они думали об этом. Но нам некуда идти. Куда нам идти? И у нас должен быть такой менталитет. Мой завет с ним настолько силен, что если ты больше никогда не благословишь меня, это нормально. Но я знаю тебя, я знаю, как ты действуешь, и ты благословишь, потому что ты такой. Он такой. Он не может перестать благословлять, потому что это его природа. Он есть любовь. И вы должны дойти до такого положения, когда, несмотря на то, что все отвернутся, я это не Верно. сделаю. Я буду вести Иисус себя так. Это сострадание. Оно у него не просто есть. Он само Верно. сострадание. Он сама милость. Или хесет. Верно? Вот кто он. И она обновляется каждое утро, и она навеки. И он никогда не оставит и не покинет Верно. вас. Никогда. И он не оставил Давида. И хотя Давид стал партнером с неправильными людьми, выступил против своего собственного завета, Бог никогда не оставлял его. Он проговорил к нему сразу же и сказал ему, что делать. Вот что тебе нужно делать. Позволь мне вытащить тебя из этого. Бог верен, брат Коупленд. Он вытащил меня из многих ситуаций, которые я сам завел себя. Бог не виноват в этом. Но он верный. И наше время наше время концом. стекло джереми твоя очередь помоги нам здравствуйте я канат копланд это передача победоносный голос верующего а это профессор Грег стивенс хвала богу и аллилуйя те из вас кто сегодня находится здесь кто является партнерами все спасибо тебе иисус это хорошо. Хвала Богу. До конца этой недели и на всей следующей неделе мы будем говорить о партнерах по завету. Как я уже сказал раньше, в самом начале нашего служения мой отец в вере, Орл Робертс, во время одной из встреч, просто швырнул в меня свою Библию. Это было в его доме, в Палм-Спрингс. Он сказал, «Утро, мы встанем рано, и я хочу, чтобы ты помог мне написать письмо моим партнерам». Я пришел в его кабинет в 8 часов утра, мы поговорили, и он взял свою Библию и спросил, «Что это?» Я ответил это Слово Божье. Он спросил, что это? Я не знал, как ответить на его вопрос. Он швырнул в меня свою Библию, она ударила меня прямо в грудь. Письма! Да, сэр. И они также помазаны сегодня, как и в день написания. Аминь. Затем он говорил о сказанном во время первого партнерского служения, на котором я побывал. И это было задолго до того разговора, как мы говорили о Давиде в Сикелаге. Да. И он говорил о том, что Давид оставил людей возле бурной реки Васор, и что все те стада, которые были с ним, все это было драгоценно. Эти люди охраняли стада, это было их пищей. Затем вернулись люди, которые ходили с Давидом в поход и сказали, «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, мы не собираемся делиться с этими ребятами». И Давид сказал, «Нет, вы поделитесь с ними, у них была своя часть, и они получат столько же, потому что Господь предал врагов наших в руки наши». И я немного перефразирую его слова. И это стало правилом и законом, и, по-моему, написано, что он сделал это законом для всего Израиля с того времени и поныне. Я приехал домой после того первого партнерского собрания и сказал Глории, мы, партнеры с Орелом Робертсом за 10 долларов в месяц. Она спросила, а где мы вообще возьмем 10 долларов в месяц? И я понял, что она не слышала то послание. Поэтому я сказал, садись. Я тебе расскажу. И я проповедовал ей, как только мог, да? слово в слово. И делал это подробно, потому что я был на собрании. В конце я сказал, Глория, мы можем иметь помазание Орла Робертса за 10 долларов в месяц. Слава Богу. И я еще в то время не понимал всего влияния партнерства. Это. Да, оно по-прежнему на моей жизни. Да, сэр. И это помазание исцеления? Да. Я хочу сказать следующее. Мой партнер по завету Глория в служении исцеления имеет тоже помазание на себе сегодня. Несколько дней назад у одного из наших да. охранников была сильная боль в теле. И врачи сказали ему, тебе придется лечь на операцию, и мы удалим большую часть толстой кишки. Ему это не понравилось, поэтому он вместе с Майком Либером приехали к нам домой. И мы зашли в мой кабинет, и он сел в кресло. Я возложил руки на его голову, и Глория возложила руки в том же месте, когда он поехал на операцию, врачи нашли только две грыжи. Они их быстро удалили. И они удалили такую маленькую часть толстой кишки, Слава Богу. Что на это даже не обращают внимания. Не обращают внимания. Послушайте, что он сказал. Он сказал Майку... Я знал это, я хорошо знал, потому что когда сестра Глория возложила на меня руки, я почувствовал, как что-то пронзило мое тело. Это было именно Хвала то Богу. исцеляющее да? помазание. И он физически почувствовал его. Он сказал, я знал, что я получил желаемое, я знал, что получил активировали это. активировали его да. за 10 долларов в месяц. За 10 долларов в месяц. Да, верно. Подумайте об этом. Да. Прошло много лет, вы активировали это помазание за 10 долларов в месяц. Оно пребывало в ней, это призвание на ее жизни. Но ваш ответ по завету был как у Давида и Авраама. Я поднимаю мою руку. Он активировал да. это. Именно это вы и сделали. Так и надо поступать. Вы активируете это. Постоянно думая да. о завете. Да, вы все время думаете об этом. Он знал. И тогда я не нужно было думать об этом целительном помазании, оно пришло. Оно пришло. И все, что говорил Иисус, наш замечательный партнер в Нигерии Давид Ойедепо, он сказал мне кое-что. Он сказал. У меня не было проблем с исцелением, у меня не было с этим проблем, но у меня были проблемы с преуспеванием. Он сказал, я просто уединился. Вопросил Господа. И? Он читал. Он сказал, я читал книгу Мамы Глории, воля Божья преуспевание. Послушайте, что он сказал. Он сказал, глядя мне прямо в лицо, он сказал, «Я понял, что преуспевание — это завет». Вот оно. И затем он сказал, «Брат Копланд, все, что Иисус говорил, было заветом». Он африканец, он понимает, он это. понимает да, завет. И это было очень и очень сильным для него все время. Слава Богу. И его церковь просто продолжала возрастать, удваиваться и возрастать, потому что он человек Завета. И наконец, они дошли до джунглей, он не хотел так сильно расширяться, и один из его сыновей сказал ему, давай просто рассмешим этих людей, потому что они не хотят нам больше показывать землю в другом месте. Его церковь продолжала расти очень быстро. Он человек завета. Они приехали в джунгли, и Господь сказал, вот это место. И все началось с 500 акров. Когда мы приехали туда впервые, они занимали площадь 812 тысяч акров. В следующий раз, когда мы приехали туда, уже было 16 тысяч акров, и это стало похоже на город. Вот это да. Это самая большая церковь в мире. Ему приходится проводить 5 служений в воскресенье, и каждый раз в зал набивается по 54 тысячи человек, и столько же людей стоят на улице. Это что-то не так ли? благодаря его завету с Иисусом. Верно? И кто-то сказал ему, а Вы проповедуете это американское Евангелие преуспевание? Он ответил, нет. Иисус не родился в Америке. Верно, верно. И дело в том, что Господь не будет навязывать это вам. Он не навязывал Ему. Читать Нет. книги о преуспевании и узнавать, что это завет. Он не будет это навязывать вам. Он не будет навязывать вам становиться партнерами. Но когда вы желаете, и вы послушны в том, чтобы стать партнером, чтобы подсоединиться... В Бытии сказано, что Бог создал людей и дал им владычество. Это не изменилось. Это ни на каплю не изменилось. Мы соединены с Ним. И когда я соединен с Ним, с Иисусом и я партнер со служением, которое не идет на компромисс в отношении завета, да. тогда возрастает моя эффективность во власти, в сфере владычества, к которой я призван. Брат Копланд, я был проповедником. Я любил проповедников. Я вырос в пятидесятнической церкви. Я вырос с проповедниками. Я знал, что такое проповедовать такой церкви. Понимаете? Просто так они делали. Когда они проповедовали, они брызгали слюной. И именно таким я хотел быть. Я думал, что если я хочу проповедовать, то должен это делать правильно. Я думал, что они были помазаны. И все внутри меня говорило о желании стать проповедником. И Бог начал делать что-то во мне, и я встретился с Ним особенным образом. Но Он изменил мое призвание и сказал, «Я дам тебе призвание, в которое ты должен войти. Дар и служение Учителя сойдут на тебя». И я сказал, «Я не хочу этого. Учителя скучные. Я не хочу быть учителем». Я хочу быть проповедником. И на протяжении долгого времени посещение церкви для меня было ужасным. На протяжении нескольких месяцев, пока я наконец не сказал, «Отец, прости меня. Прости меня за мою гордость». И за один вечер все изменилось. Внезапно все ожило для меня, и сейчас я хожу в этом. И это началось на конференции для служителей здесь, в вашем служении. Я приехал на конференцию. Мы сидели на задних рядах зала в церкви Игл Маунтин, и я услышал в своем духе, «Однажды ты будешь учить здесь». О, нет. Стоп. Но уже. Я просто... Это когда ты был пастором сандиего Сан-Диего? Я сказал, я не буду учить за этой кафедрой. Это просто враг пытается что-то настроить в моих глазах. Я просто забуду об этом и отпущу это. И когда я принял помазание учителя, внезапно Слово Божье ожило для меня. Я опять стал жаждущим. Я начал изучать иврит, я начал изучать многое. И я никогда не забуду тот день, когда меня пригласили приехать сюда и учить. Это вернулось ко мне. И началось еще в тот день. Но Бог не навязывал это мне. Мне нужно было принять это. Верно. Именно такими следует быть вам. Бог призвал вас быть партнерами с этим служением, и Он не говорил мне сказать вам это. Он призвал вас быть партнерами с этим служением. Но вам нужно будет принять это помазание, потому что посмотрите, что оно сделало для Глории, когда вы стали партнерами с Орелом Робертсом. Тот человек был исцелен Верно. благодаря этому. Благодаря вашему послушанию, долгое время назад тот человек был исцелен. Когда мы были в Венесуэле, я приехал в гостиницу, и ко мне подошел один молодой человек. Он шел навстречу мне по ступенькам, и он сказал, «Брат Копланд, мой сын Мио, мой маленький сын, очень больной». Он сказал, «Хорошо, я знаю, что делать. Я партнер с Кеннетом Копландом да. и Глорией Копланд. Поэтому у меня есть такое же помазание, что и на них. Да. И он сказал, поэтому, брат Копланд, я возложил руки на моего сына Мио. И Бог исцелил да. его. Но он сказал, конечно же, он исцелил да. его. Я ваш партнер. Верно. Вы можете ожидать того он же помазания. Он воспользовался им. Даже люди, которые остались возле потока воссор, благодаря своему завету, были людьми Давида. Они являются частью истины, они приняли благословение Божье. Одна молодая женщина, это произошло много лет назад, в Далласе прямо на переходе, она переходила улицу, подвернула ногу, и косточка на ноге хрустнула. Она сказала, что боль была просто... Ужасный. И она сказала: Я знала, что я что-то сломала. Но она сказала: Нет, дьявол, ты не сможешь сделать это со мной. Я партнер с Кеннетом и Глорией Копланд и с их служением. Поэтому «Я исцелена во имя Иисуса». Она выпрямилась и просто еле перешла эту улицу. Но к тому времени, как она перешла ее, она была полностью исцелена. И это не была вера в вас. Нет. Это была вера в Иисуса в вас. Да. «Подражайте мне, — сказал Павел, — как я подражаю Христу. Это отношения Завета, в которых я могу требовать и ожидать помазания, которое на нем находится, потому что я привел его в действие, я активирую его каждый месяц. Здорово. И я могу ожидать, что помазание будет действовать, потому что я поддерживаю его в действии. Я продолжаю верить в это. Мы молимся за брата Копленда, мы молимся за вас, мы молимся за вас каждый месяц. Хвала Богу. Чтобы помазание умножалось у вас и умножалось у нас, потому что на основании записанного здесь, независимо от того, нахожусь я на передовой или нет, я получаю. Когда вы обращаетесь к да, посланию сэр. к Ефесянам, и читаете четвертую главу, да. Да, 13 стих, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».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 «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас...» Послушайте дальше. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою...» В Евангелии от Луки 5.7 то же самое слово переведено как «партнеры». Петр позвал своих партнеров по рыболовному бизнесу. Да. Дальше.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 Когда она привела двоих из той семьи, частью которой она вскоре стала, она сказала, «Дедушка, я хочу, чтобы ты встретил первого и второго фессалоникийцев». Смешно. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Послушайте дальше. «Я доволен, получив от Епофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой...» Да, восполнит. «Да, восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Грег, он мог бы сказать, «Бог, Бог восполнит все ваши нужды». Он да. же апостол. Эта церковь была единственной, которая стала партнером с ним и продолжала поддерживать его. И он сказал, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Мой Бог. Мой Бог. Вот это да. Мой Бог. Мой Бог. И вы поддерживаете апостола да. и пророка. Поэтому мой Бог, апостола, да. восполнит ваши нужды Я на уровне апостола. Это. Иисус сказал, если вы принимаете пророка, потому что он пророк, вы получите награду пророка. Здесь то же самое. Вы становитесь партнером с пророком, поскольку он пророк, и получаете награду пророка. Верно. И мне нравится то, что записано в 17 стихе. Ищу плода, умножающегося в пользу вашу. В вашу пользу или на вашем счете. Что сказал Иисус? Он сказал, не собирайте себе сокровища на земле, а... Собирайте сокровища на небесах, где никто не может украсть их. Верно. И это то, что каждый месяц делают партнеры. Вы можете быть уверены в этом. Мне это нравится. А вы можете быть да, в сэр. этом уверены. Вы можете востребовать это. Да поскольку вы производите вы требования. вы должны это делать. Вы должны да, требовать это. У меня был один очень близкий друг, мы были знакомы много лет. Он сказал, «Я даю Богу, потому что люблю Его, я от Него ничего не требую». Иисус уподобил это тому, как «Сеятель сеет семя». Итак, вы приходите на поле, сеете семя и говорите, «Ну, я не собираюсь требовать урожая. Я просто просплю, и пусть он погибнет на поле». Это преступление. Я сею, потому что я люблю Бога, но я сею туда, куда Он говорит мне сеять. И поскольку Он так сказал, я могу востребовать на основании завета средства Верно. с моего небесного счета, особенно... Когда совсем не похоже на то, что да, они сэр, придут. Верно. Аминь. В любое время. Как тот, у кого болел живот, чтобы это ни было, я могу подключаться к этому, к помазанию, которое находится на вас, потому что я стал партнером с этим помазанием. Другими словами, как я уже говорил ранее на этой неделе, там не было духовного покрытия. Самуил умер, и Давид пытался понять, что ему делать сам, а у него не было духовного покрытия. Но у вас сейчас есть это покрытие. Вы часть тела Господа Иисуса Христа, но у вас есть помазание апостола, помазание Пророка и целительное помазание у Глории. Я могу подсоединяться к Нему, потому что я сею в Него. Поэтому я могу ожидать урожая от Него. Я посеял свое семя. Да, сэр. Сколько у нас осталось времени, Тим? У нас больше нет времени. Продолжим завтра. Забавно. Продолжим завтра. Не так ли? Это что-то. Аминь. Давай, Джереми, твоя очередь. Здравствуйте, я Каннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы прославляем тебя за те заветы, которые у нас есть с тобой. Мы так благословлены. Завет благословения, завет исцеления. И мы славим тебя и благодарим тебя за них в драгоценное имя да, Иисуса. Аминь. Аминь. Грег, давай перейдем к сегодняшней передаче. Когда я молился, Господь напомнил мне о записанном во второй главе послания к Ефесянам В одиннадцатом стихе. Итак, помните, что вы некогда язычники, уже больше не язычники, слово Гаим означает язычники, то есть просто людей без Бога. Вы были такими, но уже не Верно. такие. Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием совершаемым руками что вы были в то время до того как вы познали иисуса в то время без христа отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования множественное число до да. заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. Если у вас нет завета с Богом, вы без Бога. Вы можете быть очень и очень религиозным человеком, вы можете быть просто супер-религиозным человеком Верно. и не знать Бога. Итак, заветы, оба заветы обетования. Поэтому все, что он сказал, принадлежит мне. А теперь перейдем к третьей главе. Мы говорили несколько раз об изменении имени. Да, сэр. Бог изменил имя Авраам на Авраам, и он добавил Хашем в это имя. Бог поместил себя в его имя, когда да. заключил с ним завет. То же самое он сделал, самое для сделал и для да, Сары. Иисус изменил имя. Петра. Он был Петр, точнее, Симон Ионин, так его звали. И если вы прочитаете в начале, написано, что они пришли в дом Симона. Верно. Его звали Симон. Иисус изменил. Его имя. Бог изменяет наше имя, когда мы заключаем с Ним завет. Когда это произошло? Это произошло, когда Петр сказал Иисусу о том, кем Он да. был. Когда он сказал ему, «Ты Сын Божий», «Ты Мессия», «Ты Господь». Когда он сказал Иисусу, кем тот был, Иисус сказал ему, кем был он. Да. Позволь мне сказать тебе, кто ты? То же самое произошло с нами. Когда мы признали Иисуса Господом, мы сделали Его Господом. После этого Он называет вас Верно. частью Своей семьи. Теперь, третья глава, послушайте это. «Для сего преклоняю колени мои пред Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество да. на небесах и на земле». Вот это да. Слава Богу. Да, даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его или дюнамис. Как Бог помазал Иисуса из Назарета дюнамис. Да. Силой. Силой. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь, слово уразуметь, это греческое слово геноска, означает очень близкие взаимоотношения. То же самое слово используется в других местах, где говорится о том, что мужчина познал свою жену. Очень близкие взаимоотношения с Иисусом и его любовью и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божьей. А тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Слава От века Богу. до века. От века до Боже века. мой, да? Поэтому это... Серьезный завет. Язычники теперь сонаследники. Да. Даже те люди, которые были с Давидом, стали сонаследниками. Они не ходили на сражения. Верно. Они не перешли ту реку, но они стали сонаследниками. Они Моя любимая часть в этом всем, и замечательно то, что те люди, которые остались при потоке, были благословлены. Когда они вернулись в Секелаге, пришлось три дня идти от филистимлян. Они пришли в город и увидели, что все уничтожено. Затем они дошли до потока сор и это в 35 километрах от того места, где они были. Их семьи были захвачены, их имущество было захвачено. Они прошли еще 35 километров и были слишком уставшими, чтобы идти дальше. Они остались. Но моя любимая часть в этом всем, брат Копленд, это то, что добыча попала не только к тем, кто остался при потоке. Она попала даже к людям, которые не были частью этой группы. Давид послал благословение, послал часть добычи в разные города в Иудее. Почему? Они в Завете. Они часть семьи, которая именуется. Верно. Те даже не ходили с ними к потоку. Но он благословил людей, которые даже не жили с ними. Благословен Бог. Но поскольку они в Завете, они получили часть добычи. Хорошо. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Только потому, что они жили в Иудее. Да. Помните, что 13-14-е 15 16 и 17 главы евангелия от иоанна говорят о вечере завета когда иисус верно да. открыл ученикам что он мессия и в ту ночь в то драгоценное время Иоанн лежит у груди Иисуса, и это просто драгоценно. Брат Копланд, когда Иисус разговаривал с ними, Евангелие от Иоанна было единственным, в котором не было притчи, Не было ни одной притчи. Верно. Помните, когда Иисус говорил к людям притчами так, что никто не понимал? В Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус ясно говорит своим партнерам по завету. Не нужно никакой притчи. Я буду говорить с вами прямо. И это то, что мы читаем в этих главах. Верно. Да. Здорово. Здорово. Обратите внимание на 14 главу. Мы только что читали, что мы были чужды заветов обетования, но теперь мы в завете с Иисусом. Вот это да! 14 глава Евангелия от Иоанна. 10 стих. Поставьте себя на это место. Когда я принимаю хлебопреломление, а я делаю это часто, я вижу себя на этом месте. Я вижу там Иоанна. Я верю, что Он.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 то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. В чем здесь ключ? И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет вовек. с вами вовек. Духа истины. Да, сэр. Позвольте мне показать кое-что. Хотите увидеть Иисуса в этой истории с Давидом? Да. 1 Царств 30. Позвольте мне показать вам прообраз этого здесь. Меня это так восхищает, потому что посреди этой ситуации Давид вопросил Господа, что я должен делать. Он надел ефот, и Господь проговорил к нему, преследуй их, ты победишь их, ты все вернешь. Они шли 35 километров. Они пришли к потоку воссоры, как мы уже говорили, это не просто какой-то маленький ручеек. Когда идут сильные дожди, он превращается в бурлящий поток. В одном месте он идет вниз, в другом поднимается вверх. Им пришлось переходить его. Если бы вы хотели поставить засаду для Давида, то это было бы место для засады. Но в то время у них не было танков или чего-то подобного. И моста там не было. Им нужно было перейти реку. И я подумал, даже если я пойду долину Смертной Тени, не убоюсь зла. Давид проходил это. 200 человек не смогли. Они идут, чтобы сделать то, что Господь сказал сделать. И вот что очень ну, интересно. Они находят египтянина, который просто лежит посреди поля. Он просто там оказался. Кто этот человек? И Давид даже сказал это. Кто оставил тебя? Кто ты? Он оказался рабом одного из амаликитян, которые участвовали в походе на Секелаг. Давид накормил этого человека. Он остановился, накормил его и позаботился, чтобы тот восстановился. Зачем вам останавливаться? Вы же преследуете врага. Вам было дано Слово Божье идти, догнать их, и вот вы находите этого человека и останавливаетесь. Это напоминает мне об Иисусе, который говорил да. о добром самарянине. Это прообраз сына, сына Давида. Итак, так Иисус исполняет в этой истории то, что делает здесь Давид. И он получает ключевую информацию о том, где находятся эти захватчики и куда они идут. И поскольку он уделил этому время, и обратил внимание, что в служении Иисуса каждый раз, когда он собирался делать что-то, возникали какие-то вещи, которые мешали ему делать это. Классический пример – ситуация с Иаиром. Конечно. Он идет к той девочке в своем городе Капернауме, и в это время женщина, страдающая кровотечением, теперь у нее уже нет кровотечения. Больше нет. У нее было кровотечение? Я хочу узнать ее имя. Я тоже. Да. Она остановила его. Она остановила все настолько, что кто-то пришел и сказал, «Больше его не тревожьте». Девочка умерла. Этот человек должен был оставаться вере, потому что я же начальник синагоги. Тебе нельзя даже быть в синагоге, и ты здесь все останавливаешь. Тот египтянин все остановил. У Давида было право не останавливаться, потому что с ним шли 400 человек. Чего мы ждем? Зачем мы с ним возимся? Зачем мы его кормим? Но у Давида было сострадание. Здорово, не чтобы послужить этому самарянину, если хотите, этому египтянину. Тот приходит в себя и говорит, «Я покажу вам, где они находятся, но не возвращайте меня моему господину». И Давид заключил с ним сделку и уделил время, чтобы послужить ему. И так я вижу кое-что в Давиде. Когда он вопросил Господа, в нем появилось сострадание даже к этому египтянину. Да. Это картина Иисуса. И когда он рассказывает историю о добром самарянине, который послужил раненому человеку, вы знаете, что там произошло. Давид выиграл сражение, они вернули назад свои семьи, они вернулись домой. И вот история, которая изменила всю вашу жизнь. О ней говорил Орал Робертс. Он сказал, «Тех, кто ходили воевать, сказали, мы не хотим им ничего давать, они не ходили на сражение». Но Давид сказал, «Нет, Столько мы дадим же. им». Столько же, как если бы они ходили на сражение по причине завета. Но мне нравится то, что написано в конце 30 главы. Там в 25 стихе говорится, так было с этого времени и после, и поставил он это в закон и в правило для Израиля, до сегодня. дня. И пришел Давид Секелак, они все вернулись домой, и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря. «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних». Хвала Это 26 стих. Да. 27. Он «Тем, которые в добычу добычу старейшинам и Удиным, своим друзьям, говоря, вот вам». Друзьям, завет. Да. Подарок. У меня в сноске говорится «благословение». Благословение. Благословение. Итак, что он сделал? Он благословил племя Иуды. Он уже больше года и четырех месяцев живет за пределами Иудеи. Как долго нужно было прожить на филистимской территории, чтобы это начало изменять его мышление, когда он был готов выступить против Иоанафана, своего брата по завету, и против Саула. И пока он вышел на битву с филистимлянами, амеликитяне пришли и разграбили его город. Он вернулся назад, и теперь он возвращается назад и говорит, «Я должен благословить. Я должен благословить моих братьев. Я должен благословить мой завет, поскольку он из племени Иуды». И он рассылает благословение. Вы можете увидеть в 27 стихе, «Тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном, и в Иатире, и в других местах». Он рассылает благословение. Теперь вопрос. «Если те, кто ходили с ним на сражение, получили добычу, и те двести, которые оставались у потока вассор, получили добычу, то причем здесь эти? Это была доля Давида. Да. Давид отдает из своей доли своим братьям по завету в Иудее, чтобы все колено Иуды было благословлено. И дальше подходим к 31 стиху. И в Хевроне. Да. И во всех местах, где ходил Давид, сами люди его... Другими словами, во всех местах, где они находились, во всех местах, где к ним хорошо относились, там, где его благословляли. Когда Саул гонялся за ним, он хотел, чтобы все в колени Иуды были благословлены. Неважно, где вы находитесь в теле Христа, где ваше партнерство и так далее. Это часть помазания священника, которая стекает с головы на бороду и плечи и на одежду. Неважно, где вы находитесь в теле Христа, вы являетесь частью благословения Господнего. Вы в этом благословении. Что-то произошло в Давиде, когда он пришел в себя, вспомнил о своем завете и вопросил у Господа. Давид скоро должен был стать царем. Потому что, когда вы приходите к 31 главе, вы видите, что филистимляне, с которыми он вначале отправился на сражение, убили Ианафана. Они ранили Саула, и Саул, как вы помните, пал на свой меч, убил себя. Но Давид должен был унаследовать царство. Он должен был стать царем, но это должно было произойти Божьим путем. Это не должно было случиться по плоти, так как планировал да. Давид. И вот Давид посылает благословения. Именно так вы поступаете с вашими партнерами по завету. Вы рассылаете благословения, вы молитесь за них каждый день. Да. И партнерское письмо — это ваша связь с ними. Благословлять их сверхмерно. Да, сэр. Каждый раз, когда мы садимся в самолет, каждый раз, когда мы куда-то летим, мы Верно. провозглашаем защиту крови Иисуса против всякого злого духа, против всякого нечестивого человека, против всех злых планов дьявола, провозглашая их связанными, остановленными и лишенными силы. Служебные ангелы поднимите на своих руках и храните нас на всем пути, чтобы наша нога не споткнулась о камень. И мы благословляем наших партнеров сверх меры, согласно записанному в 90-м да, псалме. На каждом месте я постоянно, постоянно думаю о них. Итак, филистимляне убили Иоаннафана. Давид узнал об этом и был очень расстроен. Ему было очень больно. Я думаю, что ему было больно, потому что он осознал «я мог бы быть частью этого». И это было бы ужасно. Он воевал с амаликитянами. И вот вопрос. Кто эти люди? Кто такие амаликитяне? Это давние враги Израиля. Эти люди были там с тех пор, как израильтяне вышли из Египта. Да. И Бог сказал, что он будет воевать с амаликитянами до этого дня. Поэтому, когда вы начинаете изучать, кого он преследовал и за кем он гнался, вы видите совершенно новую картину того, кем они были. Они произошли из одного места. Амалик был внуком Исава. Что сделал Исав? Он презрел что? Благословение. Он презрел благословение. Он продал свой завет и благословение своему брату. Своему брату-близнецу. И с тех пор эти люди воевали с Израилем. Впервые мы узнаем о них, когда еще Моисей вел Израиль, когда они вышли из Черного моря, и Бог сказал о том, чтобы помнить об Амаликитянах. И он также сказал о том, чтобы уничтожить их. Это похоже на противоречие в Слове Божьем. Но минуточку. Если я должен на них помнить, то для чего я должен их уничтожать? Когда переписчики начинали писать новый свиток Торы, они вначале писали имя Амалик для того, чтобы могли его вытереть. Они делали это целенаправленно. Они испытывали свою трость, когда писали Амалик, затем вытирали это слово и после этого переписывали стихи из Торы, потому что они исполнили заповедь стереть то имя, которое будет стертым в будущем. Это еще не произошло, но оно грядет. Итак, Давид воюет с давним врагом, который выступает против Бога и против благословения Божьего, и против Завета. И вот почему он воюет с ним. Это удивительная история. Когда вы вернетесь ко времени Моисея, вы увидите, что Амалик атаковал отставших от главного лагеря Израиля. Они всегда старались атаковать слабых и отставших, особенно тех, у кого были дети. И враг поступает точно так же сегодня. Он постоянно пытается ухватиться за всех партнеров. Он воюет с Богом с самого начала. И так Давид воевал с врагом. Саул получил указание Божье через пророка уничтожить Амаликитян и не сделал этого. Вы помните, он не сделал этого. Он не убил царя Амаликитян, и теперь в результате Давиду приходится иметь с ними дело. Бог разбирается с этим врагом. И теперь вы понимаете, почему было это сражение. Да. Хвала Богу. Да, хвала Богу. И если вы хотите поддержать себя в соответствующем духовном состоянии и думаете о разных вещах и обо всех неприятностях в мире. Знаете, что вы имеете дело с тем же Богом и с тем же дьяволом. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего и злых духов под небеси. Все то же самое. Это те же бесы, с которыми Моисей столкнулся в присутствии фараона. Верно. В наше время подошло к концу. Твоя очередь, Джереми, помоги нам. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Вы знаете это. А это? Профессор Грег Стивенс. Вы знаете также и это, верно? Уже должны знать. Мы делаем это уже да, долгое сам, время. И... Мы говорим о партнерстве по завету. И один из самых замечательных примеров этого, мой отец в вере Орл Робертс также использовал это, говоря о партнерах, которые поддерживали его. Я помню, как он говорил и я слушал это на кассете, и он сказал, «Я должно быть самый уставший человек на этой планете». Но он никогда не останавливался. К тому времени я уже был партнером с ним. Мы с Глорией стали партнерами его служения. Мы были в Детройте. И мой начальник, Боб Дьюис, был главным в экипаже самолета. Я летал с ним в качестве второго пилота. Он сказал мне, Кеннет, мы не сможем помолиться за всех этих людей. Он сказал, я хочу, чтобы ты построил их в молитвенную очередь. О, да. Бросить меня на них. Понимаете? И Грег, это было удивительно, что Эвелин, жена Оррела Робертса, сказала... Кеннет, это очень странно. Когда я наблюдала за тем, как ты возлагал руки на людей, это выглядело почти как Орл. Она сказала, я почти могла видеть его в тебе. Я был его партнером, который да. работал прямо с ним все время, а он был самым уставшим человеком на Земле. Кто-то должен был поддерживать его руки. Да, сэр. И это были его партнеры. И то, о чем вы говорите, это первое сражение с амаликитянами. Когда вы открываете 30 главу Первой Царств, именно амаликитяне пришли и все забрали у Давида. Давид все вернул, и каждый был благословлен этим. В Исходе, 17 глава, 16 стих, Бог говорит об Амаликитянах. Рука на престоле Господа. Он поклялся в этом. Браню Господа против Амалика из рода в род. Это клятва Завета. Из его уст. Да. Да. Посмотрите на да. это. Продолжай. Браню Господа против Амалика из рода в род. Эта война не закончилась. Эта война закончится в нашем будущем. Помните, с чего это началось и где был Давид? Он был в долине Израиль. Где находится долина Израиль? Мы знаем, что это долина Армагеддон. Произойдет последнее сражение у того, кто ратифицировал завет. Иисус заключил завет с Богом. Он придет и уничтожит дух амаликитян раз и навсегда. Я хочу кое-что сказать. Завет невозможно нарушить, да. потому что он заключен между Отцом и бессмертным Иисус. человеком, да. Иисусом. Поэтому, когда мы приняли Его как Господа и Спасителя, мы вошли в этот завет. Конечно, мы не совершенны, как Он, но все, что нам нужно сделать, это обратиться к первому посланию Иоанна, самой первой главе. И это одна из самых ценных глав нашего Завета. Давайте откроем ее. Мы были пересотворены в Него, наш духовный человек. Пятый стих, первой главы. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет»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 Слава. Это Завет. Да, сэр. Раввины говорят об Амаликитянах, как о детях тьмы. Вы только что прочитали, что мы Верно. дети света. Они говорят о Гитлере, как о сыне Амалика. Они говорят об Амане, как сыне Амалика. Каждый, кто выступает против божьих людей Завета, действует в этом духе. Итак, это потомки Исава. Именно так они учат. Когда Израиль вышел из Египта, все народы боялись их. Потому что они говорили, даже Рав сказал это, «Мы знаем, что сделал ваш Бог». Он уничтожил самую сильную армию на планете. Египтян. Да, сэр. Да, сэр. И все были в страхе, кроме амаликитян, которые сказали, «Мы не боимся их, мы не боимся Бога, мы не боимся их, и мы докажем, что их можно побить». И они атаковали израильтян сзади, просто постоянно мучали и доставали их. И поскольку они не боялись Бога, Бог сказал, я вас уничтожу. Он поклялся, что будет это делать из поколения в поколение. Вот почему он сказал, что имя Амалика будет изглажено. Оно будет в конце изглажено. Все духи, все сыны тьмы, а мы сыны света. Иисус проповедовал это опять и опять. Да. Павел учил вас, что вы не должны спать, потому что вы сыны света. Когда вы посмотрите на это, первое сражение, которое было с амаликитянами, произошло при Моисее. Моисей пошел на войну против амаликитян, и вы знаете эту историю. Он воевал с ними. И пока его руки были подняты, израильтяне побеждали в сражении. Затем он устал, как Орал Робертс, и сказал, «Я самый уставший человек да, на земле». Когда он очень устал, потребовалось, чтобы кто-то поддержал его руки. Вот чем вы занимались. Вот почему вы могли молиться за людей под тем помазанием. Вы были одним из этих аронавиоров, которые поддерживали руки. Вы понимаете, что вы получаете свою долю благословения через каждого выпускника университета Орела Робертса в этом Хала году. Богу. И это работа, да. Потому что продолжается. Да. Это изначальное партнерство, которое у вас было с ним, продолжается. Если вы стали партнерами с миссией Кеннета Коупленда, каждый выпускник Библейского колледжа Кеннета Коупленда, выходит отсюда и начинает церковь. Все, кто исцеляются в этих церквях, все, кто спасаются в этих церквях, вы часть этого. Верно. Благословен Бог. И также церкви, которая начинается благодаря этому, и служители, которые ездят по разным странам. Это было подобно мосту. Мостом был Орл Робертс. Затем университет. Орла Робертса, и это продолжается дальше и дальше. И у нас есть партнеры. Я был именно здесь в тот день, когда Господь сказал мне, я дам тебе миллион партнеров. Вы будете самой большой компанией Духа Святого на земле. Это так восхитило меня, что я перевернул чашку с чаем. Я сказал, забудьте об этом, вытрим позже. Глория сидела рядом со мной, у нас обоих были большие круглые глаза, миллион партнеров, мы движемся Швала к этому. Богу. Да, сэр, я один из них. Да. И мои дети будут одними из них, и их дети будут одними из них. И я партнер с этим служением. Да, сэр. Конечно, я отдаю десятину в церковь, но я партнер с этим служением. И, Боже мой... Подумайте о Моисее. Он воевал с амалькитянами, и он устал, и кто помог ему? Аарон и Ор. Аарон это кто? Он священник. Итак, это церковь. Это сторона служения, которую вы видите. Мне это Пока нравится. его руки были подняты, они побеждали. И так эти два человека держат его руки. Это партнерство с ним да. и с теми людьми. Они не сражаются в битве, или все-таки сражаются. Когда Моисей поднял свои руки, он сражался в битве, конечно. У него не было меча. И он ни с кем не рубился. Но пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Пока его руки подняты, они побеждают. Поэтому здесь есть духовная сторона. Генерал сражающейся армии. Это был его план. Это был его план. И он сидел где-то в безопасном месте, потому что вы не должны Верно. терять своего генерала. Но он ведет войну. Он ведет войну. Это можно сказать так. Войска воюют, а он ведет верно. войну. Он ведет эту войну. Совершенно верно. И я вспоминаю о генерале Паттоне. Генерал Паттон был неудержимым человеком. Он не сдавался. Отказывался сдаваться. Бастон был в немецкой осаде. Это была самая холодная зима за 50 да. лет. И Паттон позвал капеллана. Напиши мне да. молитву. Хорошую молитву. Да, хорошую молитву. Он сказал, я не знаю, что лучше сказать, и я не прошу вас молиться, я сам помолюсь ею, потому что у меня есть личное отношения да, со всемогущим. Да, я сам ею помолюсь, большое спасибо. Только напишите ее. Только напишите ее для меня. Капеллан написал. Одна из самых известных молитв, которыми молились генералы. На тем местом стояли тучи, и немцы могли передвигать вооружение, и скрытно производить другие действия в холодную, туманную погоду. Менее чем через сутки тучи рассеялись, появилось яркое солнце. Прилетели бомбардировщики и буквально закончили Верно. это сражение. Паттон был генералом. Моисей был генералом, который управлял этим сражением. У Паттона был священник. Был пастор, который написал для него эту молитву. Да. Дайте мне что-то из Слова Божьего, чем я могу помолиться, в его положении власти, да. как генерал большой армии. Видите, что здесь происходит? Моисей находится в таком положении, когда священник поддерживает его руки. Ор поддерживает его руки, эти двое поддерживают его руки во время сражений, пока его руки подняты, и сражение победоносное. Это партнерство по завету. Да. И вот интересная вещь, которая происходит в этой истории с Моисеем, Аароном и Ором. Бог собирается открыть Себя совершенно по-новому, как никогда раньше. Он открывает Себя с новым именем. И это имя Яхве Нисси. Да. Господь Мое Знамя. Или Господь Мое Чудо, можно сказать даже так. Да. На иврите. Итак, Он Господь. «Мое знамя». Если вы рассмотрите Амалика и увидите его имя на иврите, вы узнаете, что он был внуком Исава. Так учат Равины. Его изначальным первым именем было имя Айн. Это символ глаза. И это имя также имеет цифровое значение. На иврите буквы означают и цифры. Все это очень сложно, но это имя означает «подрезанный глаз» или «духовную слепоту». Значение его имени — это недостаток веры. Это Исав. Да. Все эти сражения, сражения Давида против Амаликитян, сражение Моисея — это сражение веры, брат Копленд. Амалик — это духовная слепота, глаз, не видящий веру. На иврите, когда Моисей держал свои руки поднятыми, говорится, что они постоянно поддерживали его. И это слово «постоянно» на иврите — «эмуна». Эмуна — это слово, которое означает «вера». Да, хвала Богу. Вера — это постоянство в сражении. Постоянство в сражении — это вера. Апостол Петр написал, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Да. «Сатана ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Верно. «Противостойте Ему твердую, твердую. верою». Твердую веру. То, же самое, то слово. же самое слово. Поэтому в обоих случаях речь идет о духовном сражении. Это духовное сражение. Почему? Потому что это Амалик. Он не уважает Завет. Он не уважает Бога. У него нет веры. Это часть того, что представляет собой Амалик. Он отрезан от веры. Он живет в сомнениях и неверии. Поэтому в духовном сражении вера — это постоянная сила. Вы должны пребывать в вере. Вот почему Давид позволил людям остаться у потока воссор. Они были слишком уставшими. Они не могли оставаться в вере. «Вы оставайтесь здесь, оставайтесь с обозом. Мы пойдем, сделаем это и вернемся назад». Вот почему Давид вознаградил их. Необходима вера для того, чтобы эти люди остались с обозом. На самом деле. «Я хочу идти воевать. Я слишком устал, чтобы воевать. Я знаю, что это. Я переживал сражения. Я был таким уставшим. Брат Копланд, у нас были боевые вылеты, и часть медикаментов была привязана к моей руке». Мы были очень уставшими, все летчики, с которыми у меня была привилегия служить. У нас были эти медикаменты, мы просто прикрепляли их к себе скотчем. Мы были военными врачами, поэтому мы могли в любое время помочь и продолжать двигаться. Но я знаю, что такое быть в таком положении, когда вы настолько уставшие, что не можете идти дальше. Тогда у вас нет выбора. Мы просто говорили, нам нужно позаботиться о самих себе. Но мы носили эти лекарства и продолжали вылетать до тех пор, пока нас не освобождали. Давид был достаточно мудрым, чтобы позволить им остаться. Он принял очень хорошее решение. И все эти люди получили часть благословения, потому что они были в сражении веры. Да, и когда вы в сражении веры, вам нужен партнер по завету, и вам нужно покрытие. И сейчас больше, чем когда-либо раньше, нужно... Я знаю, почему Бог сказал вам, у тебя будет миллион партнеров, потому что сейчас эта страна и мир нуждаются в вас, как никогда раньше. Этому миру нужно такое покрытие и такая вера. Им нужна вера, которая покрывает больше, чем когда-либо раньше. И так это была духовная атака. Давид мог соединиться с вражеской армией. Они ему не доверяли. Они отослали его домой. И поскольку он не был там, где должен был быть, он оказался с ними. Его город разграбили давние враги, с которыми они воевали раньше. И вот что мне не нравится. Мне не нравится вступать в одно и то же сражение. Даже в браке, когда мы с женой в чем-то не согласны, мне не нравится спорить об одном и том же. Мы уже спорили об этом раньше, мы уже прошли это, оно пройдено. Я не хочу сражаться с чем-то одним, опять, опять и опять. Но именно это произошло с Давидом, потому что он вышел из веры. Потом он вернулся к вере, и теперь это сражение веры. И в результате он раздает добычу всем, поскольку есть завет и партнерство, и все мы в этом духовном сражении, потому что амаликитяне — это не люди веры. Они не могут видеть ее, для них она не имеет смысла, и они будут нападать на вас. Вот в чем сущность амаликитян. Я буду нападать на них, когда они не так сильны, как они считают, когда они не так смелы, как считают, когда они не так подготовлены, как они считают. Поэтому амаликитяне атаковали уставших, отставших, тех, кто шел позади. Вот почему Саулу было сказано уничтожить их, а он не сделал этого. Но теперь очередь Давида, он ведет сражение захватывает добычу, и мы победим. Если мы будем стоять в вере и сражаться в духовном сражении духовным оружием, вот почему Давид вопросил Господа, он был победителем. И мы всегда торжествуем во Христе Иисусе, когда используем правильное духовное оружие в нашем сражении. Они не плотские, но сильные Богом на неспровержение твердынь. Могучие. Динамис. Богом для неспровержения твердынь. Совершенно верно. Это то, что есть в нас. Мы цари и священники. Мы можем надевать этот ифод. Я могу облечься в ту мантию, которая находится на вас. Понимаете? Конечно, Духовно, понимаю. в молитве. Это было на орале Робертсе. Те дни, которые я провел с братом Хейгеном. Я могу облечься в это. Я могу получать из этого. Я не считаю вас Мессией. Иисус Мессия. Конечно. Но на вас пребывает помазание, чтобы вести сражение веры. И вы научили меня вере. В мой день рождения, 6 декабря 2020 года, я ясно услышал. 2021 год будет годом божественного исцеления, божественного здоровья, божественного преуспевания и божественного... Восстановление. Это из 42 главы книги Пророка Исаия. Там сказано, никто не говорит отдай или восстанови. Аминь. Что Бог сказал Давиду. Ты вернешь или восстановишь вернешь все. все. Он так и сделал. Он не просто пошел с людьми, которые там были. Он послал их во все города Иуда и восстановил все. Его щедрость была ко всем. Хвала ко Богу. всем лидерам городов. Он получил урок. Не пытайся сделать это по плоти. Верно. Это был урок Наше веры. Наше время подошло к концу. Аллилуйя. Хвала Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Удивительно. Не так ли? Мы вернемся через минуту. В самом начале нашего служения Господь сказал о передаче «Победоносный голос верующего» «Сделай пятницу днем пожертвований». Да. Потому что целую неделю люди слушали Слово Божье. И приходила вера, потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да, сэр. И послужи Словом Божьим о пожертвовании. В 6 главе.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 «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Это замечательная новость, не так ли? Mm. Это Завет. Это слова Завета. «Делая добро, да не унываем». Это важно. Не унывайте, не ослабевайте. Бог поддержит ваши руки, хвала Богу, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. По вере. И это стало частью моего словарного запаса. Все хорошо в семье веры. Тем, кто живет верой, никогда не нужно изменять свой образ жизни из-за меняющихся времен. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за всех наших партнеров и за всех, кто присоединяется к нам, чтобы стать партнером. Мы любим их, мы принимаем их во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это, Господь. Это трудное время, но это хорошее время для тех, кто живет и ходит верой, потому что Писание говорит, праведной верою жив будет. Когда мы родились свыше, мы были сделаны праведностью Божьей в Нем. Спасибо тебе, Иисус. Хвала тебе. Благодарение Богу. И позвольте Господу вести вас в даянии. Мы молимся об этом. До встречи на следующей неделе. Это Кеннет Копланд. Напоминает вам, что Бог любит вас, мы любим вас и Иисус. Господь!